Паршивые нынче дороги. Ну чё, блин, не надоело вам, что государство слава стянет тянет последнюю копеечку? Что ваше правительство тупо ворует бабки на бензин, блин, а? Ну чё, не надоело, что ли? Ч вы дома сидите, ёмко? Айда пахать работать на улице, уходить с транспарантами стоять. Не надо ждать, пока вам бабки а тупо отдадут ваши. Никто вам ваших бабок тупо не отдаст. И сюда будете свои вот эти... Мелкие копеечки, эти гроши считать. Будете их считать, вы будете их всю пенсию считать. У вас пенсия будет, у вас пенсии не будет. У вас государство от вас избавится. Вы либо уебете за границу, блядь. Либо уебете куда-то, блядь, в могилу нахуй. Сука. И тупо будете, блядь, думать. А кто же виноват, блядь? Власть, власть виновата. Власть виновата, да? А хули похуй, пускай будет власть. И вам, мразе вообще никогда не понять, как народ живет, потому что вы не народ. Вы, сука, пидали, которые с него пьют кровь. Вам никогда не понять, как народ страдает. Потому что вы страдаете еще лучше, чем они. Мы найдем вас. И тогда вам не поздоровится. На Кулисина. Кончайте у бельного отца, а? кончайте у а? а то мы вас найдем, придем к вам домой, придем к вам в работу, придем во все ваши сферы и уничтожим вас, как раковая опухоль. Всем до встречи в новых видео.